Oh oh wow! Я ваху, просто. У меня нет слов. Ребята, что я себе купил? У меня, конечно, были ожидания от турб 3, но не того уровня, который он смог мне показать. И я могу с уверенностью заявить, что это лично для меня самая бесполезная покупка в тундре, так как вся ветка Германии у меня уже прокачана, но и одновременно с этим это еще и самое лучшее, самое удачное и самое приятное приобретение за все 9 лет, которые я нахожусь в проекте. И так как сейчас на него действует 50% скидка, будет не лишним вам о нем рассказать. Думаю, те, кто еще не решил, что он будет брать во время скидок, ролик будет очень даже кстати. Да и для общего кругозора будет не лишним посмотреть. У турн 3 есть всего 3 недостатка. Турн 3 и 3 недостатка. Совпадение? Не думаю. Первый минус это плохая защита от летаков. Второй минус – это плохие УВН вверх, что как бы и мешает нам бороться с теми самыми летаками. И третий недостаток – это довольно-таки скудный выбор боеприпасов – кэши, кумули и подкаливеры. Но забегая вперед, могу сказать, что его преимущество с легкостью нивелирует все его недостатки. Отсутствие ПНВ, ТПВ и хоть какого-нибудь дальномера считать большим недостатком я не могу, так как на БР-8.0 это вполне нормально. А отсутствие дальномера легко нивелируется той же перезарядкой. Она у нас всего 5 секунд и стрельба по всяким э, висящим вертолетам на 2,5 метра мм вполне реальна. Что вы в этом бою, собственно, еще увидите. Что касается полусферической башни, то это, наверное, история о двух сторонах медали. С одной стороны, при пробитии корпуса и взведении снаряда внутри корпуса, осколки не нанесут вообще никакого урона экипажу башни, и вы, по сути, останетесь полностью боеспособными и с легкостью можете в ответ обоссать вашего обидчика. А с другой стороны, такая башня не позволяет орудию нормально подниматься вверх. В нашем случае это всего лишь 12 градусов. Но это же и те же самые 12 градусов вниз. Просто... Посмотрите на это и представьте себе, сколько новых позиций вы можете занять. Именно поэтому позиция, на которой я сейчас нахожусь на этой карте, и является играбельной для турн 3. Возьмите какой-нибудь ТПС 5 М1, займите эту позицию и попробуйте там настрелять нормально фрагов. Ставлю очко, что не получится. Со скоростью здесь тоже все на уровне, вы не самый быстрый, но свои 60 по городу и 45 по пересеченке вы набираете очень даже хорошо. Задний ход тоже, кстати, не подкачал, аж 25 км в час. Ну и, конечно же, то, без чего Турм-3 не был бы тем, кем он на данный момент и является. Это та самая 30 миллиметровая автопушка, с не самым большим пробитием, но этого вполне хватает на всякие там БМПшки, Ройкаты и Брэдлики. Если ледка идет бревищем, то это как бы ваш клиент. Если ледка на вас пикирует, ну, естественно, пишем завещание. Снаряды. Лично я беру подкалиберы и пару хэш-фугасов. Подкалиберы, наверное, больше не потому, что они там лучше, чем кумулятивы, а из-за отсутствия дальномера. Все-таки баллистика у подкалиберов намного лучше, чем у кумулей, а за счет стабилизатора летят подкалиберы точно белки в глаз. Кстати, они на удивление очень даже хорошо дамажат. Те же 55-ки, 62-ки ваншотятся прямо в левую часть лба корпуса. Ну, а для разнообразия можно и те же самые кумулятивы, если они вам больше по душе. Боевкладка первой очереди у нас это буквально вся наша боевкладка. Так что никаких дозаряжаний по 15 секунд после отстрела 7-8 снарядов у нас не будет. Что естественно также биг плюс. Ну и сетап. Не стоит недооценивать важность сетапа. Мы как бы не киберспортмены, которые берут один танк максимум с дублером и на изи делают 10-15 фрагов. Нет, это не наш путь. И с этапом у немцев на БР-8.0 ничего так уж и радужно. Гепард, Мардер, хотя я лучше выбрал именно БМП-1. Рак, банзер 2, Хот. И пиндоский Питтон, который настолько вялый, что даже терм моего деда на контрасте смотрится вполне бодрячком. Не спрашивайте, откуда я знаю про деда. Ну и полетки там тоже небольшой выбор. Если выбирать именно из БР-8.0, то для совместных боев неплохим выбором, наверное, будет и Ил-28. Такими прям бодрыми подвесами. Лично я просто пихаю полковую мешку и мне по кайфу. И знаете, в случае Торм-3 я даже не буду лукавить насчет надобности его приобретения. Он просто в меру имбават, в меру фановый, в меру полезный Единственное, но это то, что без штрафов он прокачает вам только 6 ранг. В остальном же каждый игрок, опытный или новичок, найдет в этом танке что-то для себя. Ну а когда понимаешь, что купить его сейчас можно всего лишь за полцены ну как бы будьте здрасте. Ну и как вы понимаете, за контент улитка мне платит только большим продолгватым предметом за щеку, Так что мое мнение насчет Том-3 более чем объективно и, что самое главное, бескорыстно. Ну а на этом я с вами прощаюсь, если хотите еще видео на пакетную технику, то давайте там лукасов накидайте, также подписочку оформьте, для вас это как бы бесплатно. Сбегаешь? В общем, всем пока ребята и до встречи на полях сражений.